Всем привет! Я Богомолова Ирина, дизайнер интерьера, и в этом видео я расскажу, как создать новогодний уют в доме. Что же мы будем декорировать? В первую очередь это, конечно же, стол. Можно расставить свечи на подносе, украсить все шишками, мандаринами и елочными игрушками. Спинки стульев также можно украсить декоративными чехлами, новогодними веночками и бантиками. Кухонные фасады также можно украсить рождественскими венками, подвесами и гирляндами. Особое внимание можно уделить окну. Украсив его гирляндами и елочными игрушками. На подоконнике можно сделать красивую рождественскую композицию. Добавляем в интерьер текстиля. На диван раскладываем подушки с новогодней тематикой и стелим мягкий плед. Если есть открытые полочки, то на них ставим новогодние игрушки и украшаем гирляндами. На стене можно сделать стилизованную елку из гирлянды и мишуры. И, кстати, у меня есть ролик, как сделать вот такую елку в стиле Хьюги. Стены можно украсить новогодними постерами. На дверь повесить веночек или как-нибудь с юмором ее украсить. Очень много новогоднего декора можно сделать совместно с детьми, например, из шишек или кружочков сушеного апельсина. Много простого декора, сделанного своими руками, вы можете найти у меня на канале. Также, если вам нравится тема декорирования, то я приглашаю вас на свой курс декоратор интерьера, где научу создавать красоту и уют в своих домах. Ссылку оставлю под этим видео. Я желаю вам всего самого лучшего в наступающем новом году. И до встречи в следующих видео. Всем пока!